Всем привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мейерлин. Привет, привет, всем привет! И сегодня у нас новый прямой эфир. И в этом прямом эфире мы разберем очень важный вопрос, который, как оказалось, актуален. Но самое главное, сегодня мы с вами, дорогие друзья, разберем, что такое вообще ошибки, правильные и неправильные ошибки, которые бывают как исправить ошибки прошлого, как использовать ошибки для прокачки уверенности. Вот, и эфир наш с вами будет где-то 45 минут, ну, от 45 минут до 60, до часа. И, конечно, в конце я скажу, как обычно, пожелания. Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов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 Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Итак, дорогие друзья, ошибки. Казалось бы, это такое, что нас преследует. Ну вот, я даже спрашивать не буду. Я точно знаю, что. Так, ближе микрофон. раз, два, три, раз, два. Раз, два. Вот, я точно знаю, дорогие друзья, что. У нас практически нет людей, которые бы не совершали ошибки. И эти ошибки совершаются каждый день, каждую час, каждую минуту. И все мы знаем, что совершаем ошибки. И все мы видим эти ошибки у других особенно. Ну, а многие у себя не замечают ошибки, а видят только у других. Так вот, дорогие друзья, про ошибки. Что такое ошибка? Ну, для того, чтобы с этим побороться, для того, чтобы разобраться, как с этим можно отработать, необходимо понимать, что такое ошибка. Ошибка – это когда что-то пошло не так. Другими словами, мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Смешно, очень смешно. Да. Спасибо Спасибо за огоньки, я понимаю, что все знают, что такое ошибка. Но, опять-таки, важный момент, дорогие друзья, разобраться. Вот я тут сказал, что наш эфир сегодня называется, а еще не говорил, так скажу, как избавиться от неправильных ошибок. Другие скажут, Мерлин, у тебя все в порядке с головой, как это от неправильных? А что есть правильные ошибки, есть неправильные. Так вот, дорогие друзья, что есть правильные и неправильные ошибки? Наверняка в своей жизни вы встречали такие моменты, когда вот какой-то человек, ваш знакомый или знакомая, прям идет и совершает ошибку, например, в отношениях, в бизнесе, в каком-то другом деле. И вы видите, что это ошибка. Вы это несколько раз, ключевая цифра, несколько, да, ключевые слова, Несколько раз сами вот, уже бились об это, совершали эту ошибку. И знаете, что этот человек сейчас ошибется и будет жалеть о том, что он сделал. И этот человек делает, а вы ничем не можете помочь. Бывало такое? Наверняка бывало. У меня так много раз я рассказываю. Особенно, знаете, когда на всяких бесплатных мероприятиях я рассказываю, рассказываю. все говорю, да, классно, Мэрлин, супер. И отвернулись и опять начинают делать те же самые ошибки, которые делали. И в этом ничего нет плохого или хорошего. Почему? Потому что ошибки для людей это некий критерий жизненный. Нельзя без ошибок прожить да, в нашей жизни. Поэтому ошибки все равно будут. И неважно, знаем мы, что мы ошибаемся, не знаем, все равно мы будем ошибаться. Другой вопрос а – как это использовать наиболее эффективно в нашей жизни? Другими словами, что сделать такого, чтобы эти ошибки вместо того, чтобы нас как-то отбрасывать назад, наоборот, нас двигали вперед? И вот это вопрос непраздный. Вот это очень классный момент. Привет, Ирина, Елена, привет, Альфия, всем привет. Привет, Александра, Михаил. Вот. Всем привет, друзья. Так вот, главное понимать, что как бы мы ни совершали ошибки, все равно назад мы время не отмотаем. Даже если мы ошиблись, ну, бывает такое, да, что, что там, какие ошибки. Вот что-то у нас было, на чем показать. Где у меня? Есть у меня подходящий предмет? Есть. Вот у нас что-то было, что-то было. И мы по ошибке его сломали. Вот осталось две части. Да, это зубочистка. Вот, стало две части. И что? То есть мы уже назад не склеим. Да, как пила одна из моих наставниц. Там, как же она пела? Ну, короче... Из фарша нельзя восстановить корову в этом смысле. Да? А, вот, вот так она пела. Фарш невозможно прокрутить назад, и мясо из него не восстановишь. То есть фарш перекрутили, уже все, мясо не восстановишь. Так и здесь получается. Мы совершили ошибку, и мы с вами на пути к новой ошибке. Другими словами, дорогие друзья, мы идем на своем пути от одной ошибки к другой. От одной ошибки к другой. И когда мы это делаем, не нужно думать, что это неправильно. На самом деле, друзья, некоторые ошибки есть, которые исправить нельзя. Вот помните, как я с зубочисткой показал, что она сломалась и все, назад не, вос... не восстановишь. Мясо из котлет уже не восстановишь. Бесполезно крутить мясорубку в обратную сторону. Так и в нашей жизни. Но есть ошибки, которые мы можем исправить. Точнее, мы э, даже не можем исправить ни одной ошибки, кстати, друзья. Вот что я хотел вам сказать. Мы не можем с вами исправить ни одной ошибки. Мы можем пойти немножко другим путем. То есть выбрать другую стратегию, другой способ, другой метод другие какие-то еще варианты выбрать, но то, что мы уже совершили, оно осталось в прошлом. Ну, например, пошли не той дорогой, да? раз и уперлись куда-то. А раз мы куда-то уперлись, то что надо? Надо вернуться обратно, и мы же не можем изменить то, что мы уперлись, мы идем другим путем. Как говорил Ленин, мы пойдем другим путем. Поэтому, дорогие друзья, вот те ошибки, которые у нас есть, мы их с вами давайте считать, что это наш компас земной. Надежда – наш компас земной, а удача – награда за смелость. А песни довольно одной. Понимаете, да? То есть, когда вы начнете воспринимать ошибки легко и просто, как будто это часть нашей жизни. И тогда ваша голова, ваши соображения, ваши эмоции, все начнет высвобождаться. Друзья, спасибо большое за сердечки. Вот Начнет все... Вот, я хочу стать миллионером, пишет Алексей. Ну это хорошо, да. Вот. И поэтому, и поэтому дорогие друзья, вот просто примите на веру, что ошибки это часть нашей жизни. Да? Это, знаете, я вот какой пример привожу своим ученикам. Я знаю, что многие страдают ошиб, вот что-то ошибся, сделал не так в отношениях, особо расстался или, или наоборот не расстался, или еще что-то такое часто бывает и прям жалеют, прям как я потом про это мы сегодня проговорим еще о том, как избавиться от, от ошибок прошлого. Это тоже важный момент, чуть чуть позже. И также проговорим вообще дальше про ошибки. Так вот, что я говорю? Я говорю, ну вот, смотри, что мы делаем каждый день. Наш организм перерабатывает вкусные, свежие продукты во что-то несъедобное. да? Как минимум несъедобное, а то и даже противное и неприятное. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть мы же не жалуемся на то, ну как же так, я же съел свежее яблоко, а на выходе из него смыл бог знает что. да? Как говорил наш сатирик Аркадий Райкин, он говорит, каждый вдыхает чистый кислород, а выдохнуть, а выдохнуть норовит всякую гадость. Так и мы с вами перерабатываем кислород на углекислый газ, на какие-то другие газы. Понимаете, то есть... Это не есть ошибка. И вот а, то, что мы считаем ошибкой, это такая же самая переработка в нашей жизни. Мы что-то получаем. А что мы получаем от ошибок? А от ошибок мы, дорогие друзья, получаем опыт. Получаем опыт. И без этого уже мы никак не можем а, безопытно. Потому что опыт нас двигает вперед. И вот тут мы... А, немножко приблизились к тому, чтобы определиться. А все-таки, что же такое правильные и неправильные ошибки? Правильные и неправильные ошибки. Ну, во-первых, я вам скажу одно из определений. Я, правда, не знаю, насколько оно точное. Шизофрении, да? Определение такое, что делать одно и то же и ждать разного результата. Ну, вот шизофреники... Вот они вот так. То есть они делают одно и то же и ждут другого результата. Вот так и некоторые из вас, ну, не те, конечно, которые пришли. Нет, вы это идеальны. Вот те, которые там где-то не пришли сегодня, они не хотят слушать то, что я говорю, а они делают одно и то же в жизни, повторяют одни и те же ошибки в отношениях. Так вот, дорогие друзья, если у вас в жизни происходит, что... Не у вас, а у людей у каких-то. У вас все нормально. Вы сюда пришли, оказались в нужное место, в нужном месте, в нужное время. Так у тех людей, которые делают одинаковые ошибки, это так называемые неправильные ошибки. Почему? Ну, например, один раз шел, а там яма, провалился в яму. И второй раз он туда снова идет. И третий раз идет значит, ну, как это, наступая на одни и те же грабли. Вот. Значит, у него какая-то цель есть такая. Вот. Но есть анекдот, но он, конечно, тоже про одно и то же, что персонаж анекдота делает одно и то же, но тут у персонажа как бы цели совсем другие. А, анекдот мой любимый – это когда Баба Яга Приходит Кощею и говорит: Кощеюшка, что в нашем лесу деется-то. Он шум «Вот, Вчера пошла по лесу, пошла глубоко в лес, меня поймали и изнасиловали. Сегодня пошла, меня поймали и изнасиловали. Завтра снова пойду. Понимаете? И вот так, то есть у нее там определенная цель, но многие люди не хотят этого, чтобы там происходило то, что с ними происходит, но все равно тащат сюда себя куда-то, вот туда же, в ту же яму, проваливаются, натыкаются на те же грабли, наступают на них, подпрыгивают, бегают по граблям. Зачем? Непонятно. Так вот, то, что происходит, сейчас определение скажу, то, что происходит несколько раз, когда человек делает одно и то же и получает один и тот же негативный результат, но продолжает это делать, то это ошибки неправильные. Правильные ошибки, ну, в кавычках, конечно, правильные, это то, когда мы начинаем что-то новое делать. Вот вы пошли туда, там провалили, не вы, кто-то пошел, провалился в яму, ага, пошел другим путем. Там заблудился, а на, на, на следующий день пошел третьим путем, там, значит, на голову упало еще что-то. Казалось бы, это как ошибка, как преграда. На самом деле эти ошибки, они как бы правильные, потому что человек выбирает правильный путь, ищет, находится в поиске. И для того, чтобы находиться вот в этом поиске, здесь есть таких два, два варианта развития событий. Первое – это человек начинает терять энергию на том, что он ошибается. И второе – человек начинает увеличивать свою энергию, набирать энергию и уверенность на своих ошибках. Причем, дорогие друзья, здесь такой важный момент, что некоторые Люди вот э, одну и ту же ошибку совершают. Один теряет энергию, другой набирает энергию. И вы спросите, как же так, Мерлин, почему так? Ну, э, я об этом расскажу позже, про то, как набирать энергию, прокачивать э, свою уверенность. Спасибо за сердечки, дорогие друзья. А если меня обманули мошенники, и я потерял много денег? Ну... Алексей, это как ошибка. как ошибка, но вы же в первый раз, в следующий раз вы уже будете гораздо более осторожным с мошенниками. Здесь с мошенниками очень сложно, потому что такие изощренные мошенники. Вот, Чтобы не попасться на мошенников, необходимо исследовать вопрос, вот, вот то, чем вы занимаетесь, например, если вы там в инвестиционную компанию какую-нибудь обещают там миллиарды, то сразу спрашивайте: откуда берется доход в этой компании? И вам, когда начнут рассказывать сказки, ну, как правило, вот, э, мошенники, ну вот э, всякие МММ и так далее, все основано на жадности людей. То есть, в какой-то момент человек жадный, любой человек из нас в какой-то момент будет жадным. Был, да, и есть, может быть, жадный. И поэтому хочется быстрее уже заработать денег. И когда нам обещают, думаешь, ну ладно, вот в прошлый раз это была плохая, компания меня обманули, но в этот-то раз такие хорошие люди, молодые ребята, они такие энергичные, такие хорошие, так правильно рассказывают, их по телевизору показывают, все их хвалят, они ездят на дорогих автомобилях. Вот эти наверняка точно не обманут, бах, и обманули. Поэтому здесь нужно разбираться. Поэтому ошибка была не в том, что вас обманули, а здесь можно считать ошибка, что недостаточно проверили то, что эти люди могли бы быть мошенниками. Вот так, вот с этой стороны подойти. Ну и, как говорится, если мы не получаем того, чего хотим, мы получаем опыт. Нормально? Вот. А продвигаемся дальше, дорогие друзья. Спасибо за сердечки. Так вот, значит, ошибки бывают разные. Они бывают глобальные, локальные, рабочие, денежные. Ошибки в отношениях. Ошибки бывают также некритичные. То есть, ну, ошибся там, съел, выпил не чая а кофе. Ну, ошибся, да, или там, ну, и боксинг. То есть, ничего на... Это особо на вашу жизнь никаких отпечатков не накладывает. А есть вещи, которые очень даже сильно накладывают. Например, вот так же, как Алексей пишет, что вложил деньги куда-то и обманули. Да? То есть потерял кучу денег. Я в таких, в таких случаях всегда говорю, друзья, если вы куда-то свои деньги отдаете, помните, на, одной из прошлых наших, на одном из прошлых прямых эфиров я вам говорил, про инвестиции, про это все говорил, что, друзья, если вы кому-то даете взаймы, там куда-то вкладываете, давайте ровно столько, сколько вам не жалко потерять, и тогда будет все нормально. Да, бывают моменты, когда нужно рискнуть, когда бизнес, но это другое немножко. Это немножко другое. Понятно, да? Вот. И опять-таки, вот тут тоже Алексею и вам, дорогие друзья, такой лайфхак. Когда вы связываетесь с разными компашками, которые говорят, вот дай нам денег, мы тебе будем проценты, и платят какое-то время эти проценты и так далее, то и многие люди, которые в этой компании состоят, их может быть тысячи, они говорят, да, это мой бизнес, я строю бизнес, строю команду, но на самом деле бизнес является вашим только в том случае, когда вы управляете деньгами. Если вы не управляете деньгами, это не ваш бизнес. Запомните это, дорогие друзья. Я однажды совершил очень большую ошибку, тоже вот так доверил своему партнеру, говорю, ну вот тебе это и это занимайся. И в конце концов остался без всего. Он в какой-то момент понял, значит, что меня можно и кинуть. Зачем со мной делиться? Взял меня и Вот так вот. Бывает такое, бывает. Совсем неожиданно, прям на ровном месте. Вот. И ни бизнеса, ни клиентов, ничего, все, короче. Год судился, но ничего отсудить не удалось. Мне сказали, говорит, вы сами доверяли этому человеку. Формально, формально ничего такого, вот Все. Ну, там еще был такой момент, что э, э, у меня было заблокировано ИП, а у него работало. И мы к нему на ИП все и перевели. Давай, пока я буду там полгода разбирались, пока там все разобрались с налогами, все это, да? вот, работали на его. А потом же не будешь возвращать обратно. Ну, ладно, пусть работает. И в один прекрасный момент дверца закрылась. Ну, ладно, теперь я таких ошибок не делаю уже. Хотя я, конечно, доверяю людям. Доверять надо. Быть доверчивым и доверять – это разные вещи. Хорошо, друзья. Так, сейчас я посмотрю в чате, что у нас тут происходит. Ага, опыт. Думала, счастье. А оказывается, опять опыт. А, да, Елена, счастье. Про счастье мы чуть позже поговорим. Так вот, друзья, еще пару слов о том, от чего же случаются эти ошибки самые. Ошибки бывают, конечно же, мало опыта, мало знаний, недоверие и неуверенность. Вот основные причины, почему происходят ошибки. Вот. Дело в том еще, дорогие друзья, что с возрастом у каждого из нас идет такой процесс, который называется переоценка ценностей. То есть, если там в 20 лет нам казалось вот это, вот это, вот это, таким радужным, так все это могло нас мотивировать, то в 40 лет уже мотивируют совсем другие вещи. Это и в бизнесе, и в отношениях, и во всех других сферах жизни практически. 20 лет – большой срок. За эти 20 лет мы набили столько шишек себе и другим, да, что с высоты этого птичьего полета прям чувствуем, что да, вот прям вот так, вот так, вот так эти ошибки просто окружают нас просто стаями. Вот, но ну, мы теперь можем выбирать, какие ошибки можем себе позволить, а какие нет. Так вот, дорогие друзья, в принципе, я вам уже говорил сегодня про ошибки, про которые критичные и некритичные, и про то, какие правильные, неправильные. Так вот, правильные ошибки можно совершать, это нормально. Это ведет к набору энергии. А неправильные ошибки, когда мы несколько раз наступаем на одни и те же грабли, уже знаем, но ну, не, связывай не связывайся ты с этим человеком, но ну, видишь же, что он там, там женщина для вас, Но ну, бухает он. Он пить не бросит, а тебя бросит, или, или еще что-нибудь, понимаешь? А, уже был у тебя один такой, и ты опять на такого наткнулся. Зачем ты туда идешь? Но ну, он такой, он исправится, не исправится. А, человека нельзя исправить, можно там как-то подкорректироваться, но запомните, друзья, человека нельзя исправить, нельзя исправить. Он может сам немножко подкорректировать себя, но все равно в экстремальной ситуации все вылезет наружу. Причем не только экстремальная ситуация плохая. Вот э, э, деньги, берем деньги, и деньги, они являются усилителем того, что есть внутри каждого человека. Некоторые, когда зарабатывают много, они продолжают там, заниматься благотворительностью, помогать другим людям, а некоторые наоборот. Некоторые наоборот говорят, а ну нафиг, я там такой все раз распальцовки. Вот, то есть это есть деньги, есть тоже испытание человека, испытание деньгами, так называемое. Понятно с этим, да? Переходим дальше. И теперь понятно, что мы сегодня живем. Сейчас вы уже я вам рассказал, что ошибки как совершаются, как не совершаются, откуда что берется, куда что девается. А вот вопрос возникает, а как избавиться от ошибок прошлого? Вот что нам в ошибках прошлого мешает больше всего? Ну, здесь гадалки не ходи, нам мешают эмоции. Что были сильные эмоции, какое-то ожидание. Ну, в бизнесе понятно, вот там делал-делал, бах, потерял. Выпустили какой-нибудь закон или еще что-нибудь. Вот, и бах, и все, и как. И вот эти эмоции, я тоже помню такой случай, когда меня там мои знакомые пригласили, в Таиланд, говорит, приезжай, у нас тут бизнес будет, заработаем кучу денег, вот, я говорю, ну вы расскажите, что почем, он говорит, мы не можем это рассказывать, приезжай, и я, значит, ну что делать, я поехал в Таиланд, приехал, начал там заниматься, там, говорит, у нас несколько бизнесов, вот, начал разбираться, а за один из бизнесов там сразу в Таиланде 10 лет тюрьмы, Сразу прям. Минимум 10 лет тюрьмы. А я туда приперся, значит, этот бизнес делать. Ну, связано с деньгами, с финансами. Нормально? И я думаю, еб-парасоте, ну как? Вот вляпался? Вот. То есть я вам о чем говорю? И получил кучу всяких отрицательных эмоций. И долго еще меня не отпускало, что я так вляпался. Пока я не понял, что вот эти эмоции, они не несут ничего... Хорошего мою жизнь, только забирают, отжирают энергию. И когда я принял решение, вот это немножко отставить в сторону. Ну да, хреново, ну, хреново, что делать. Да, ехал на одно, попал на другое. Вот. Я думал, что она белая, пушистая, а она оказалась седая и волосатая. Так да? вот, первое, что надо сделать для того, чтобы избавиться от ошибок. Прошлого это снять эмоциональную нагрузку. Как только вы начинаете про это думать, здесь есть несколько вариантов. Один из хороших вариантов переводить свой фокус внимания на то, что вы сейчас делаете, на то, что важно для вас сейчас. Либо физическим путем устранять. Взяли грушу, поколотили или поприседали, поджимались, поподтягивались там что-то такое сделали через тело, через физику тела, это все тоже улетает. Вот это все улетает. Эмоциональный заряд с этого события тоже улетает. И когда вы так несколько раз сделаете, тело это запомнит, и потом вспоминать будете все реже и реже и реже. Второе. Тоже, тогда как вы с эмоциями, мы сейчас говорим, как избавиться от ошибок прошлого. Мы сейчас говорим не то, как там исправлять каждую ошибку, а в целом, когда вот есть какие-то и много ошибок. То есть, первое это снять эмоциональный заряд. Второе, что надо сделать, это выйти из роли жертвы. Да вот, меня обманули, пишет Алексей. Вот, вот они, они плохие, да. Вместо того, чтобы говорить, что ну да, я лоханулся, да, ну да, совершил ошибку. То есть, какие там они, кто они. Да, темные силы веют над нами, То есть, а что это за темные силы, кто веет, зачем, почему над нами грозные силы нас злобно гнетут, в бой роковой, мы там, с друзьями, нас еще судьбы там безвестные ждут. Да? Поэтому вот здесь важный момент, какой абстрагироваться от этого, снять эмоциональный заряд и выйти из роли жертвы. То есть как бы отстраниться, ну что я жертва, ну нет, просто совершил ошибку, все. И принять это как некую да, данность. Вот на данном этапе вот так. И э, э, в тот же момент нужно перестать себя жалеть. Это тоже очень важный момент, третий, чтобы сказал, перестаньте себя жалеть. Вообще жалеть себя это ну, как бы не камельфор. Да, можно себя пожалеть, когда что-то произошло. Может быть, там 5 минут, там 10 минут, пожалели себя, там еще как-то говорят, да, я там, мне не повезло, вот там поплакали. Ну, я уже рассказывал в одном из прямых эфиров: что вот на всякие эти разные пакости, которые, да, я тоже понимаю, что ты проваливаешься, я выделяю время. Например, вот тебе один час, побудь жертвой. Ничего не делай, поваляйся на кровати, пожалей себя. Будильник зазвенел, все, жертва, до свидания. До свидания, жертва. Жертва ленинградской блокады. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть снять эмоциональный заряд, выйти из роли жертвы и перестать себя жалеть. Следующее. Вот важный лайфхак, когда мы в своих ошибках ищем и находим самое главное нечто. Что мы находим? А, вот в том, что произошло, нужно найти какой-то позитивный ресурс. да. А, если жена ушла к другому, ну плохо, да? Еще неизвестно, кому повезло, да? Вот. Я почему вам про отношения говорю, друзья, потому что это более всем понятно. Про бизнес у кого-то был, у кого-то не было, у кого-то есть деньги, у кого-то не было, кто-то потерял, кто-то нашел. А вот когда про отношения, отношения были у всех, хоть когда-либо, хоть как-либо. Понимаете, о чем я? Да? И вот получается следующее, дорогие друзья, что очень важно найти ресурс. Ну, например, если вы расстались с человеком, поблагодарите этого человека за это. Например, даже если он вам много боли сделал, еще что-то. Ведь было же что-то такое, что э, этот человек вам дал. Вот э, я, например, с кем-то расставался, я всегда понимаю, что вот эта девушка научила меня э, быть мужчиной. В том смысле, что э, там делать маникюр, следить за собой, мазаться кремом вторая научила меня еще, третья еще. То есть каждая моя э, пассия, она меня чему-то научила. Вот. А, вот, э, быть принимающим там и прочее. Знаете, как я когда-то давно-давно, это где-то был, сейчас скажу, наверное, э, 85-й год. 85-й год. Я учился в Московском энергетическом институте, и меня от профбюро, ну так даже профсоюз, комсомольский, я был секретарь комсомольской организации <coughs> в свое время, вот, и направили, значит, приехали студенты из разных вузов Москвы, типа стройотряда, только он такой стройотряд выходного дня. Таким образом, они зарабатывали на, компарти, на компартии своих стран. И там было много иностранных студентов. Вот. И в мои в Московском энергетическом, у нас тоже было много-много иностранных студентов. Но там из разных вузов были. Вот. И были разные... Вот с арабами, там в основном плотно у меня была, я руководил, я был таким как это называется, сотником, да, сотником, ну, таким руководителем ячейки. И у меня там было много арабов, которые говорили по-русски, ругались по-русски еще больше, вот, и они рассказывали всякие там анекдоты. И вот один из анекдотов как раз по теме, знаете как, про то, как вот там принимать и так далее. И вот арабский анекдот такой, запомнил, уже прошло с 85 95 уже, блин, лет немерено. Так вот, анекдот такой. Ну, даже не анекдот, а такое наставление, что ли. Чтобы удержать рядом с собой молодую, красивую девушку, нужно всего три вещи. Первое – терпение. Второе – щедрость. И третье – щедрость. Нормально? Смешно. Ну, на самом деле, это правда. На самом деле, вот. понимаете, да? То есть, нужны некие критерии. И тогда вы не будете совершать ошибок. Мало того, что терпение, щедрость, а может быть, любовь, не любовь. Еще раз, щедрость. Вот такие мудрые арабы значит, про это говорили. Вот. Поэтому, дорогие друзья, найдите ресурс, в чем вы могли бы вот, поблагодарить этого человека, с которым вы расстались, или бизнес, или какую-то ситуацию, когда украли деньги, вот, обманули. Вот за что можно поблагодарить эту ситуацию? И нельзя говорить, что не за что благодарить. Все равно есть за что благодарить эту ситуацию.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 что я пока не понимаю. То есть задайте себе вопрос, что ж такого произошло хорошего, в чем я как бы не могу пока разобраться, понять. И в результате вы найдете, в чем хорошее, когда вот это все произошло. Нормально? И вот когда вы из этого страдальца превращаетесь в нормального человека, принимающего, сильного, уверенного в себе, то вам уже пофигу, у вас весь этот негатив уходит. И получается, что вы из роли какой-то жертвы превращаетесь в человека, который счастлив и свободен, когда вы знаете этот способ. Вот. Я вам рассказал о том, как с прошлыми ошибками разобраться. И теперь еще нам осталось разобраться, как же, как же перестать вообще бояться ошибок. Ведь что такое ошибки? Ошибки... Это некие преграды на нашем пути, которые делают нас сильнее. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Помните, как это песня с ним известно. Так вот, как же получить от того, что мы ошибаемся, по максимуму? Здесь тоже есть несколько, несколько таких... Ну, я вам сейчас расскажу по порядку. Ну, во-первых, нужно перестать бояться ошибки. Говорит, ой, блин, я ошибся, ну что ж я... И ни в коем случае нельзя себя глобить, гнобить, ах, я дурак, ах, я осел, ах, я такой секой. почему это начинает прочитать, почему именно со мной, почему именно сегодня, почему именно вот так произошло, вот другие живут, а вот я такой неудачный, вот на себя вообще нельзя это, это не про вас, дорогие друзья, это не про вас. Поймите, что все эти ошибки, все эти неудачи, это э, с вами не связано в конце, объясню чуть позже почему. Просто примите, что это происходит, и не стоит этого бояться. И а, если вы а, любую ошибку начнете воспринимать как некую ступеньку к успеху, будет просто супер. Просто начните принимать это как некую ступеньку к успеху. Вот, а, вот какие-то ступеньки. Угу. Нормально? Вот ступеньки прям. Прям ступеньки, ступеньки, ступеньки. И вот такая каждая ступенька, она ведет вас к успеху. Она помогает вам сделать больше, помогает вам быть уверенным в себе. Преодолев эту ступеньку, это вы как идете по лестнице. Преодолели их ступеньку, да, потратили силы, да, неудобно, да, больно может быть, устали, споткнулись может быть, но вы преодолели, вы стали выше. Еще преодолели ступеньку, еще больше. Вот здесь то же самое. Дальше, что я могу вам порекомендовать, чтобы совершать меньше ошибок в будущем, адекватно оценивать свои возможности. Некоторые люди прям неадекватно оценивают свои возможности. Вот возьму 10 миллионов, там, возьму в аренду офис, наберу сотрудников и построю супербизнес. Взял деньги, кое-как кого-то нанял, бизнес рухнул, деньги потерял, остался в долгах. Почему? И неправильно рассчитал силы. Понимаете, друзья? Вот здесь нужно очень правильно по дистанции научиться а, свои силы распределять, насколько у вас хватает энергии, сделать то либо другое. А, как говорила моя наставница, она говорила, нельзя поднять Сразу штангу 300 килограмм, может пупок развязаться. Да, понимаете, да? Но постепенно, тренируясь, можно это сделать. Начинать, начинать там с 40, с 50 килограмм. Но 300 сразу развяжется пупок. Поэтому, друзья, вот заметьте, один из пунктов для того, чтобы не совершать в будущем ошибок, это адекватно себя объективно оценивать. Дальше. Что бы у вас ни происходило, каких бы вы ошибок там не насовершали, необходимо каждую эту ошибку обязательно зафиксировать и обязательно разобрать по полочкам, что произошло, что можно было бы сделать лучше, оценить объективно, да, вот все от вас здесь зависело или не все. вот, с началом пандемии у меня почти в 20 раз уменьшились доходы. Почему так? Ну, я в этом виноват. Нет, друзья, вот. я-то вообще ни в чем не виноват между нами. Ну, так же, как и вы, дорогие друзья. Изменилась макроситуация в мире, экономическая, все поменялось. Поэтому пришлось быстренько искать другие вещи, другие источники, что-то закрывать, что-то открывать много-много-много раз пробовать разные направления, вот, и до сих пор продолжают тестировать разные идеи, продолжают тестировать разные вещи, которые могут приносить доходы. Вот. Пока такого и большого, и стабильного не удалось мне найти. Вот пока только продираюсь, продираюсь. Да, конечно, когда за много лет было все выстроено, а потом раз и рухнуло. Потому что все позакрывалось, производство закрылось, там дистанционно перестало работать, это то, это все, то есть все порушилось. Но ничего страшного, что делать. Вот я как бы что, что сделал? Я расписал все, что происходило, и выписал, что зависело от меня, что от меня не зависело. Но только объективно, никто с вас не спросит. Честно для себя пропишите, вот объективно, что, что вот честно для себя от вас зависит, не от вас. Лучше в свою сторону, то есть лучше от меня больше зависит, да. Вот взял, не пошел договариваться и не произошло или еще что-то такое. И mm. uh, просто честно зафиксируйте ошибки и разберите их по полочкам, как сделаю это я. Разобрал и стало понятно, какие новые гипотезы, какие новые направления, что делать, как делать. И вот нащупать. А что делать? Надо приспосабливаться. На войне, как на войне. Так, что еще? Для того, чтобы также не совершать ошибок в будущем, необходимо обязательно принять себя, уважать свои знания и умения. Не говорить, что я ничего не знаю, я там, я дурак, я глупый, я дурочка, у меня мозгов нету. Нет, так нельзя говорить. Вы же дожили до этого возраста, как-то же, вот, даже с такими мозгами. <с Понимаете, о чем я говорю, друзья? Вот, вот как-то так. Дальше. Еще важный момент, чтобы вы не стеснялись и могли попросить помощи. Либо это будут ваши знакомые, друзья, те, кто уже преодолел вот эти вещи, те, кто совершил ошибки, либо за денежку. Есть сейчас полно консультантов, коучей. Вы можете прийти, спросить, обговорить, разобрать схему. Вот э, у меня буквально послезавтра будет такой крупный коучинг, потому что я там уперся в одном месте. Тоже пойду как бы разбирать свою ситуацию, почему у меня так получается. Вот, и вам рекомендую то же самое сделать. Может быть, покажется дорого. Ну, как говорится, если вы дорого не платите, то кто же вам будет платить дорого, друзья? Тоже, кстати, лайфхак. Один из моих наставников сказал, что, Игорь, если ты никогда не платил дорого, например, за свое обучение, за свой бизнес, то, поверь, никто за то, что ты делаешь, дорого платить не станет, если ты сам этого не делаешь. Все дублицируется, да, как зеркало. Мир – это зеркало. Если мы экономим, мы да, вот, а вдруг вот что-нибудь подешевле. Вот так и другие люди экономят с нами. Начинают там уговаривать нас бесплатно сделать еще что-то задешево, сделать скидку, сделать рассрочку. Примите, друзья, аксиому, что нельзя работать бесплатно. Нельзя. И желательно деньги вперед. Ничто так не вызывает доверия, как стопроцентная предоплата. Вот, хорошо, друзья. Вот, и самое последнее, что я вам обещал. Помните, что в любой ситуации может произойти вот такое, что от вас не зависит никак, что вы не можете это поменять. Там пандемия или еще что-то, макроэкономическая обстановка, газ подорожал. В Европе, да, сейчас в Германию, ну, что, вот так вот по такой цене качаем со спотов газ. Что делать? Понимаете, да? Вот, друзья. Вот, в принципе, я вам рассказал все, что хотел сегодня вам рассказать. И осталось, конечно, ну, во-первых, я представлюсь, забыл представиться. Меня зовут Игорь Мерлин, я эксперт по денежному мышлению, я помогаю людям получать доходы, умножать доходы, увеличивать свои знания и умения в прокачке денежных потоков, а также у меня много клиентов всяких разных, начиная от самозанятых, есть и депутаты, и миллионеры, и предприниматели, и топ-менеджеры крупных компаний. Такие клиенты у меня тоже есть. У меня есть несколько видов разных программ, так что если вы увидите, что этому мужику, который вам сейчас рассказывает, можете доверять, пожалуйста, приходите. Под этим видео есть ссылочка, можете записаться на консультацию. У меня нет бесплатных консультаций. Консультация платная, что-то там 500 рублей, по-моему. Диагностика. Вот. И также в Инстаграме тоже можете зайти в шапку профиля, там есть топ-линк, нажмите, там тоже все ссылочки есть. Ну вот, друзья. Для того, чтобы нам уложиться во время, нам осталось с вами спасибо за сердечки, дорогие друзья. Спасибо огромное. Вот. Если у вас какие-то вопросы возникли, пишите мне их в личку, в Инстаграме, присылайте на Ютубе, в социальных сетях. Пожалуйста, я с удовольствием отвечу, но лучше всего подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там быстрее всего и надежнее всего вы получите всю информацию и ответы на ваши вопросы. Ссылочки на мой телеграм-канал везде есть, под этим видео, если вы смотрите на ютубе, в шапке профиля, в соцсетях, все есть. Меня найти легко. В крайнем случае, в поисковике наберите телеграм-канал Игоря Мерлина, и вам будет ссылочка, и туда приходите. И теперь осталась, осталась важная часть нашего с вами эфира – это пожелания. Сегодня, дорогие друзья, я вам Выскажу пожелания про ошибки и то, что с этим связано. Хорошо. Можно прямо сейчас закрыть глаза. Закройте глаза. И перед тем, как я вам скажу пожелания, я вам напомню, что же сегодня мы с вами Делали. Мы с вами сегодня разобрали, что такое ошибки, откуда они берутся, куда они деваются, как избавиться от ошибок прошлого, что надо снять эмоциональный заряд, выйти из роли жертвы, найти ресурс в том, что вам казалось вообще непонятным, вот, задать вопрос, что в этом хорошего, чего я пока не понимаю. И тогда вы из страдальца превращаетесь в в мастера своей жизни, в уверенного и счастливого человека. Чтобы не бояться совершать ошибок в будущем, необходимо тоже несколько вещей. Первое. Выбирайте то, что вы знаете, понимаете, в чем у вас есть компетенция. Объективно оценивайте свои возможности. Перестаньте бояться ошибок. Просто нельзя себя ругать за ошибки. Надо принимать их как ступеньку к успеху. Обязательно фиксируйте ошибки свои и разбирайте их по косточкам, что произошло. Примите себя, уважайте свои знания и умения. Если нужно, без стеснения просите помощи у других людей. И помните, дорогие друзья, что бывают ситуации, когда... От вас не зависят эти ошибки, которые мы называем ошибками. И сейчас глаза закрыты. Прямо сейчас почувствуй себя уверенным человеком. Теперь ты знаешь про ошибки все. Мерлин тебе рассказал про то, как избавляться от ошибок, как разобраться с ошибками прошлого. И прямо сейчас ты чувствуешь еще большую уверенность, наполненность энергией, вот, прям спокойствие и уравновешенность. И прямо сейчас я говорю тебе, ты человек, единственный и неповторимый во всей Вселенной. Другого такого человека не существует. И если ты выбрал рассматривать себя со стороны, то постарайся это сделать таким образом, чтобы ты мог оценить себя. И свои ошибки именно с точки зрения, виноват ли ты в этих ошибках или нет. Перестань себя гнобить за ошибки. И прямо сейчас, если тебе никто не говорил, то я говорю тебе. Я в тебя верю. Я верю, что у тебя все получится. Потому что ты человек, который достоин гораздо большего, чем у тебя есть на сегодняшний момент. Ну вот, дорогие друзья, теперь можно, в принципе, открыть глаза. Пожалуйста, откройте глаза. Если у вас какие-то есть вопросы, задавайте, приходите. Если у вас какие-то есть, спасибо, друзья, за сердечки, очень приятно. Если у вас есть какие-то задачки, есть желание сделать диагностику, пожалуйста, приходите. Спасибо вам, Ирина, Елена. Спасибо вам, Михаил, Дмитрий, Альфия, Алексей. Спасибо, друзья. Спасибо за сердечки. Тогда на этом все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.